Теперь мы приступим к следующему пункту решения. Возьмемся за определение скорости. Итак, мы будем определять скорость. Скорость у нас векторная величина. Вектор мы можем задавать по-разному, в разных системах координат. Например, мы можем его задать по модулю и по углу наклона к полярной оси. Если это полярная система координат задана, ну или... Чаще всего используют в качестве подарной оси одну из осей уже введенной системы отсчета. То есть направляющий угол, например, осью х. Либо вектор мы можем задать в декартовой системе координат. прямоугольной или косоугольной. Давайте воспользуемся этим видом. То есть мы будем искать вектор в нашей скорости в виде вот такого векторного равенства, где i и g это орты, соответственно, оси x и оси y нашей системы отчетом. системы координат нашей системы отчета. То есть вот этот вектор у нас единичный вектор направления x, вот этот вектор у нас единичный вектор направления оси y, g. Соответственно, для того, чтобы найти вектор в таком виде, нам нужно определить просто Vx и Vy. Исходя из определений скорости, это у нас просто, соответственно, производная по времени. Напомню, что Производная от какой-то величины, в отличие от математики штрих по t. Вот такое обозначение. В физике, в теоретической механике, если в качестве переменной дифференцирования берется время, ставится просто точка над переменной, которую мы дифференцируем. То есть нам нужно взять производную по времени от... Данного нам выражения 4x равняется у нас 4t, напомню. Вот такая функция. Производная от 4t по времени, 4 выходит из знак производной. Производная от переменной по самой переменной равна единице. То есть, будет 4 умножить на 1 или 4. Соответственно, там у нас сантиметров в секунду. Далее все то же самое, только производную мы должны взять от переменной у. Напомню, что она у нас выглядела вот таким образом. 16t квадрат минус 1. Здесь уже точку невозможно поставить, поэтому ставим штрих. Итак, 16 умножить на t квадрат штрих. Минус 1 штрих. Это я применяю правило. Дифференцирование, напоминаю, какое, что сумма или разность двух функций, производная, точнее, сумма или разности двух функций, у плюс-минус в штрих равняется у штрих плюс-минус в штрих, то есть равна сумме производных. Производная от постоянной 0, здесь у нас остается 16 умножить на 2t, это производная от степенной функции, взята мной. Минус 0. Или 32 Т. Тоже сантиметр в секунду. Таким образом, скорость у нас тоже определена. Мы можем теперь... То есть, скорость в любой момент времени у нас равна следующей величине В в момент Т равняется 4 умножить на i плюс 32t умножить на g. Соответственно, если возвращаться к такому виду уравнения скорости, что мы можем сказать? Что модуль этой скорости будет чему равен? vx в квадрате плюс vy в квадрате. И все это извлечь корень квадратный. Для любого момента времени. В частности, для искомого нами момента времени, напомню, это t1 что там у нас дано. Т1, а мы его не записали, Т1 равное 0,5 секунд. То есть, Т1 в нашем случае равно 0,5 секундам. Мы можем подставить сюда В для момента Т1 равняется 4И плюс 32 умножить на 0,5 умножить на G. То есть, 4i плюс 16g. Это у нас Vx. Оно не меняется со временем. Это у нас Vy. В момент полсекунды оно равно 16 сантиметров в секунду. Таким образом, модуль скорости в момент времени t1 равен Vx в квадрате 4 в квадрате плюс 16 в квадрате. Это равняется корень из 16 плюс ну, и корень из 16 у нас равен 200. Давайте я не буду сейчас напрягать память. 16 в квадрате 250. Извиняюсь, что взял? 256. Ну, да, все правильно. 16 плюс 256. То есть корень из 272 что там 72 до примерно опять воспользуемся услугами калькулятора 272 здесь у нас корень его нету корень второй степени. 16, 49, 492, 16 и 492, 16 и 492 сантиметра в секунду. Точно так же мы можем определить, естественно, тангенс угла наклона, правильно? То есть тангенс угла наклона, например, vx деленное на vy то есть 4 16 равняется 1 4 и отсюда можем определить угол альфа x который составляет вектор скорости сосью x в момент времени t1 итак мы определили скорость следующим Пунктом решения, за которым мы возьмемся, будет, наверное, все штуки таки ускорение по логике задачи. А его можно определять таки, век... это векторная величина определять разными способами, поэтому мы будем определять так же, как и наверху, пока что через производные, в данном случае от Скорости, то есть ах будет равняться Vx', штрих, то есть 4 штрих Это будет 0. То есть ускорение по оси x отсутствует. По оси x у нас движение равномерное. Действительно, скорость там была постоянной. И здесь, соответственно, у нас что там было? У нас Vy было равно чему равно? 32T. Угу. То есть а y будет равняться в y производная по времени, то есть 32 t штрих, это будет просто 32. У меня единица в сантиметр на секунду в квадрате. Соответственно вектор ускорения в любой момент времени будет являться вот таким вектором 0 и плюс 32 j, ну или просто 32 g естественно сантиметров в секунду квадратных Здесь. теперь переходим к определению да, ускорения в интересующий нас момент времени а в момент времени t1 оно будет равняться 32 g как и во все остальные моменты времени ну естественно что модуль вектора он равен как мы уже это писали для скорости, применяем теорему Пифагора. Корни квадратного из суммы квадратов соответственных проекций вектора. И это будет корень из 32 квадрате. То есть 32. Все ускорение у нас направлено по оси ординат. Итак. Мы определили и вектор ускорения далее мы теперь напомним среди всего прочего нам требовалось определить на ну, положение а мне определили да вот я уже хотел перейти к радиусу кривизна я забыл что нам еще надо было определить положение точки но положение точки мы определяем просто по заданным уравнениям. В данном случае, давайте запишем их, то есть радиус вектор момент t1 определяется, значит, чем двумя координатами, то есть x-момент t1 и y-момент t1 или x-момент t1 это будет 4 умножить на 0,5 это будет 2 сантиметра ну и у момент т 1 это будет 16 умножить на 0,5 в квадрате минус 1 это будет 16 умножить на 1 четвертую, это будет 4 минус 1, 3 сантиметра. То есть вот этими двумя координатами определяется радиус вектор положения точки в момент. Это один полсекунды. Ну и теперь следующим интересующим нас моментом является момент определения момент определения радиуса кривизной траектории. Для его определения существует несколько путей. В частности, существуют известные формулы аналитической геометрии. Вы можете посмотреть их. Но мы пойдем более кинематическим путем и начнем с этого следующего видеофрагмента.